Вот. Второй момент э -э – очищение организма, и это совет номер два да? – очищайте организм. Потому что без очищения организма никакой висцеральный жир от вас не уйдет. А, -а, -а система очищения организма а -э -э – система очень непростая. Мы целую лекцию пос посвятили. Она у нас есть в записи, мы вам дадим эту лекцию, вы можете почитать посмотреть ее, ну, да, законспектировать. Потому что очищение организма – это тоже такая вещь непростая. мне очень много нюансов. И лучше довериться здесь специалисту. Но элементарно, можно было бы сделать курсы, например, с клизм, даже самим. Но это же логично. То есть доступ к этому месту. И делается клизм для того, чтобы очистить организм, а от интоксикации и благодаря этому висцеральный жир будет уходить. Ну, у нас, конечно, применяется более профессиональный подход. Мы делаем в нашей, в нашей клинике гидроколмотерапию. Вот Альфей Айбергимов, да, делает процедуру гидроколмотерапии. И а после этого... Ну, кто проходил, да? Кто проходил? Скажите, я тоже проходил. Вы проходили? Не у не Альфей не, Нет? В другом месте. Ну, хорошо, будет в другом месте. А что было после процедуры? Какие ощущения? Легкость. Легкость? Еще? Легкость как минимум, да? Какой-то балласт ушел. А что еще было? А с телом что было? Окищался? Вы не проходили? Проходили, да? Что было с телом? Ну как? Оно подтягивалось тут все. Конечно, это легкость получается. Это у меня кусовые привычки, привычки поменяли. И вот вы знаете, вот на эту процедуру у нас ходят в основном полные, да, а, а я бы всех худых туда загнал. Потому что у худых интоксикация больше 100 пудов. У них организм страдает больше, да, как вы считаете. Андрей Владимирович, мне кажется, что вот худым надо точно всем пройти Вот совсем худым, да, вот, как бы, которым, типа, которые вот, едят и едят. В наше современное время можно всем проходить, даже нужно. Просто можно любого праздника. Вот. и курсом проходить нужно. Да. Вот, смотрите, это, это система. система. То есть нужна быть... В Японии это заведено. Но вот совсем вот худых вот этих, я вам точно не знаю. Всем. И... Именно загнал бы. Потому что другого. Вот. Поэтому это очень такая вещь. Она легко переносит, намного легче переносит, чем клизма. Намного. Потому что клизма, это что такое? Никак это не контролируется. Там есть какой-то краник. Кто делал клизму? Хоть раз. Делали клизму? да? Конечно. Кто рыжал все делали И это происходит приблизительно так. льется да? Раз, там. И терпишь, расслабляешься, расслабляешься, потом хоп, перекрыл, и, и побежал. И побежал. говоришь, вот другие эмоции, но это не очень приятно, клизма. А, вот, иди на нас намного легче, да? То есть там лежишь, Арфея и на иногда все там что-то делается. Если чуть повысить давление, то есть это давление контролируется, потому что самое главное это давление. Если мы давление сделаем слишком много, у нас будет спазм, у нас будет дискомфорт. Ну и плюс ко всему гидроколотерапия очищает складки. То, что клизма, к сожалению, не делает. Потому что клизма только просвет и все. А во время гидроколотерапии происходит очищение складок. Если при этом дополняется висцеральным массажем, все это дело, а цель висцерального массажа не только работа с висцеральным жиром является, а улучшение работы внутренних органов, улучшение их качества работы тогда соответственно будет совсем другой результат и обычно я почему сейчас спрашивал обычно вот эти вот объемы после гидрокоматерапии как раз и уменьшается вот именно объем ушло, уходит может даже вес но вес тоже дадут, дадут очень интересный момент сделали гидрокоматерапию ничего особенно не вышло а человек похудел на 3 килограмма ну, понятно, что не токсины, не, не яды из него вышли Ну 3 килограмма. Но вышли токсины и яды, которые удерживают в организме 3 килограмма воды или 3 килограмма жира. Понимаете? Поэтому это очень эффективная процедура. Я очень ее рекомендую. Висцеральный массаж, гидроколм вообще очищение организма путем налаживания питания. Потому что чисто это не там, где убирают. Да? А там не мусор. И надо понять, что, что нужно сделать, чтобы не мусор. Поэтому обязательно у нас э, мы, делаем, мы назначаем э, диагностику питания и э, смотрим, какие продукты идут, какие не идут, в каких количествах и так далее, какие вкусы можно добавить. И потом в динамике смотрим это, потому что через три месяца что-то поменяется, надо снова делать. Поэтому это очень важно. Это система очищения. Это просто система очищения. То есть мы, как только мы почувствовали, как животные, да, почувствовали, накопилось. Что делает животное? Едя там какую-то траву, начинает себя чистить, И мы тоже почувствовали, что-то устаем, что-то психовать стали почему-то. То есть какое-то настроение у нас другое стало пищеварение не то, вкусы какие-то не те. Все, пошли очищаться. А чего вы убережете себя в этом случае? От огромного количества проблем. Все касается здоровья, да, и то, что касается личной жизни. Личная жизнь может разрушиться из-за этого. Сплошь и рядом. Разрушается жизнь, потому что, к сожалению, это опять же правда жизни, никому не нужен больной партнер злой. И злой и Больной, и злой, злый. Все нужны радостные, позитивные, энергичные партнеры. С остальными они живут и мучаются. Может, потому, что был бы было, конечно. Но зачем вам это надо? Да? То есть, в любом случае, э, или хотя бы, или, или даже мы можем смириться с каким-то партнером, который у нас, может быть, как раз и не устраивает. Лучше вы на клизму сходить, все хорошо. Лучше сходить на гидрокоммунотерапию, и жизнь молодец. Ты что, вместе? А, вместе? Да, двоим сразу поделал. Отлично, да. А как это сближает? Обновление организма. Не надо ехать куда-то. Помоги вы. Сходил на гидрокоммунотерапию, и все проблемы решил.